я читала коды где-то месяц действует я довольна спасибо но сложились обстоятельства что я выгодно была прервать чтение кодов где-то две недели сейчас я думаю снова читать скажите как повлияет этот перерыв как повлияет как их читать по новому или продолжать по новому по старому не имеет значения что такое коды представьте себе программа программа допустим дети отыграть там в программу gta это компьютерная программа, где есть свои правила, и вот ребенок играет, пробует, там есть свои правила, переключает на джойстики, а потом есть программист, который знает, как устроена программа, и он говорит, давай я тебе введу определенный код, и этот код изменит твои силы в этой программе, изменит твое, твое восприятие этой программы, даст, добавит тебе способности в этой программе или силы какие-либо, деньги и так далее. Так вот, мои коды – это те программы, которые дает вам программист. То есть, когда человек живет в обычной жизни, он… все там идет? Либо перезагрузка, это очень сложный процесс, психология, философия, карма. Или он должен подключиться вот к таким кодам, к которым относятся мои чит-коды, к которым относятся мои символы, особенно обновленные, которые я периодически выкладываю не старые с циферками, а обновленные. Далее, к таким кодам относятся мои шумы и самое мощное это, конечно же, мои эзотерические тренажеры. Очень рекомендую особенно обратить внимание на эзотерические тренажеры, которые посвящены богатству, увеличению материального благополучия и так далее. Если бы те люди, которые сейчас находились где-либо и э, у них было бы свободное время, но они не проводили бы это свободное время в том, чтобы без конца смотреть последние новости, хотя я ни в чем не обвиняю. И все это время, хотя бы один час в день занимались по эзотерическому тренажеру привлечения материального благополучия или же сангая, связанная с аншайн-кокон денег, то уже через два месяца они бы смогли создать и Мир бы создал для них совершенно другие события, которые были бы связаны с невероятным поворотом судьбы в сторону материального благополучия денег, сил, которые позволили бы решать трудно разрешимые вопросы, связанные с материальным благополучием и так далее. Это выход очень часто из, того, из той ситуации, в которой сейчас оказывается человек. Неважно, в какой вы стране будете находиться, занимайтесь моими тренажерами.